дождя да дети мои. да а я и сегодня <свят> <свят> но, в петербурге да а Не кризма в появился дикий зверь громадный а то ли буйвол то ли бык то ли И вальч в том государстве как войдешь так прямо на наискосок а без баша жил в тоске и гусарстве а лучше лучше но опальный и пока сам король страдал чехоткой астмой, Только кошель сильный страх наводил а тем временем зверюга ужасный. Коих ел, их в лес волочил. И тогда издохну три декрета. Зверя надо победить, наконец. Бля, я не успеваю перебирать, короче.